26 марта садил редис. Выборочно можно уже приступать. Что я делаю? Вот первая редиска. Ну что, поехали. Вот она. Посмотрим. Созрела она или нет. Наверное, Рано еще. 6 мая сегодня. 11 утра температура плюс 26 уже буду притенять, но это ладно по редисовку хочу сказать вот 26 марта я садил вот, это сегодня ровно 40 дней вот прошел и собрал первый урожай, вот выборочно ну можно сказать ну, вот это еще, наверное, можем взять нету ну, можно сказать, урожая нету. Что мне нравится, вялый листик. Вот сколько я собрал. Ну вот. Сейчас вот очищу э, ботву, уберу. И посмотрим и взвешиваю. И посмотрю, сколько уродилось э, у меня. Вообще, если буду заниматься радисом, то буду переходить на другой. Как делают бабки. Они круглые выращивают, он в два-три раза больше, чем вот этот. Этот невыгодно садить, потому что ну, бывают вот такие вот искривления, которые нахрен не нужны. Бабки на рынке продают, что? Они круглые, как китайские. вот. Но вот эти вот ботву они вот так вот отрезают, чтобы люди... Не думали, что это китайские едисы, они бабки где-то взяли на оптовой базе, продают Вот так вот хвостики, у китайских все хвостики отрезаны Почем продают, не знаю, сегодня пошел на рынок, хотел посмотреть, там одна бабка торговала крупным Хотел у нее взять, прийти домой, вот эти вот отрезать и в чистом виде взвесить Почем интересно она продает, не было ее, значит продала Ну мало садит, да, конечно, у нее с не гектары, и значит все разобрали Пару дней назад она отстояла, а сейчас нету. Если бы не продала, она бы стояла. А так не было, уже было все. Почти 10, ее не было. Вот мой урожай. Вот видите, что получается. Ну, это первое. Во второе, вот это вот заужение о чем говорит, что калия мало. Ну это тоже, что калия мало. Ну, этот кривой тоже калия мало. Но сколько вам нужно калия, я не знаю, я там засыпал ведро не на полметра. На полметра ведро. Считай, э, золы выкинул. Если еще мало что ли? Ну хорошо, сейчас вообще разведу в ведре золу и э, еще раз пролью Будет вполне неплохо. Дело в том, что надо на, на вот такую переходить, на супер редиску, да. От нее больше как бы пользы. Ну, собственно, я недоволен. Там ну, какая-то часть, я не знаю, там, считай вообще ничего. А прошло 40 дней. Сел сухими семенами. В теплицу. Вот сейчас взвешу, если есть какие-никакие. Хочу и редис и все остальное продавать дома. Что у меня получилось? Вот я обрезал, промыл все. Получилось всего 400 граммов. Вот По какой цене продавать? Но ну, хотел же сегодня. Вот Как что-то задумаешь, обязательно что-то вставляет палки в колеса. Ну, хотел бы уже заранее думаю сегодня пойду на рынок посмотрю бабка торгует возьму у нее хрен с ним это редис хотя у меня есть приду домой взвешу сколько по, по какой цене она продает бабки нету понимаете и так вот всегда как что-то руку просунешь раз по руке куда-нибудь просунешь опять раз по руке ну вот мешает сейчас вот выставлю на продажу я посмотрю еще эти придурки сколько возьмут у меня вот а ну вот это себе вот себе, я же люблю себя, но вот это какой-то белый, нахер он ну, кому нужен. Этот тоже. Купе Этот маленький, нестандарт. Этот кривой, худой. Это себе на обед. Вот. А по цене что? Ну, нету бабки. Пошел в магазин. Китайский Редис продают у нас по цене 204 рубля сегодня на 6 мая. Ну, буду по 200 продавать. Ну-не-не, зачем? По 300? Нет, по 200 также. Даже дешевле, чем китайские выходят. Понятно, да? Ну что? 80 рублей, наверное. <сёст> вот он первый день торговля. Указатель мой. И показывает заезд 10 метров. Вот он мой бывший магазин. что плохо видно, что Указатель дороги есть. Вот, слышите, машина поет. Ну а что не взять? А, и у них нет Вот это. чем он думает? Вот еще одна поехала. И вот так вот, я думаю, будет весь день. А потом, не говорите мне, что русские люди умные. А китайские магазине лежи, да. Значит, берут. Да, берут. Просто один раз приходишь, одна куча. Второй раз приходишь, уже другой редис наложен. Там берут. А сюда просто, кто берет? Богатые. А сюда богатым за подло заехать. Ну, а еще сниму. Ну, вот 6 мая. Ой, Ну да, мой вечер э -э, Простоял мой указатель возле дороги Этот простоял возле моего магазинчика Как я и полагал Ничего не взяли Или я такой неудачник Или люди тупые, не знаю Ну что нужно